отошли все-таки от тренировок угу. и последние вопросы, возможно, философский немного включаем. Бах, моя тема. Да. Три приоритета в твоей жизни, кроме тренировок? Три приоритета. Максимально быть в радостных эмоциях, ну, таких, знаешь, возвышенных эйфорических, mm -hmm. возвышенно, вот когда нравится, получаешь удовольствие от жизни. Я не знаю, как это все обозначить, вот прям, чтобы все поняли. Ну, жизнь в кайф, поскольку. Да, жизнь кайф, хорошо, пусть будет так. Жизнь в кайф, это, наверное, основное. Еще огромный приоритет – это здоровье. Он у меня был всегда. Быть здоровым, не болеть. 10 лет я уже не болел даже простудой. В этом году, в марте, что-то такое было близкое, но температуры не было. Что-то я там немного покашливал, вот такое было близкое. Но последний раз, когда я заболел, ну, ощутимо, ОРЗ или ОРВИ, как называется, 10 лет назад, в 2009 году. Вау. Да, это было в 2009 году. А вот Здоровье. А, то, что я первое говорил, фактически это можно назвать психологическим здоровьем. Ну, да. Второе, хорошо, это будет физическое здоровье. Приоритет. Ну, можно больше сказать, если есть. И, наверное, приоритет, вот у меня еще есть, вот третий. Нет, больше, чем третий, я уже, наверное, не да. скажу. Но вот это тренировки, это делать в жизни то, что нравится, а не ну, то, то, что от тебя хотят. И да? Это иметь позитивное влияние на общество мне вот от этого прям кайф мне приятно знаешь когда кто-то там говорит кто-то все время только драки пропагандирует кто-то химию кто-то говорит что э, плохая еда не вредно нужно есть я хочу оставить за собой позитивный след такой опять же созидательный я говорил о своем канале созидательный след чтобы э кто-то на меня ориентировался Мне вот уже сейчас Это приятно осознавать Ко мне часто подходят на всех соревнованиях Ну, ты видел, да? Yeah, yeah. Куча людей подходят, фотографируются И там благодарят и я понимаю, что это позитивный след Мне нравится Я получаю от этого дополнительное удовольствие Часто мне говорят, что типа Ты эгоист, там. почему же эгоист? И мне очень даже интересно Когда люди развиваются Благодаря мне, а здесь, как я Понимаю, эгоизма нет никакого Наоборот, мне вот этого кайф Личное развитие хорошо А развитие других людей благодаря тебе Это еще лучше Это получается так, что ты отдаешь людям Вот эту всю энергию, да. чем ты делишься И потом люди тебе эту энергию возвращают Да, возвращают Это работает на 100% mm -hmm. а Есть ли какая-то такая идея, посыл Возможно, как -то, который ты хочешь вот, показать что-то миру людям. А вот в этом и заключается посыл. Это, это такие два да. Я принципиальный физкультурник. То есть я уже говорил, что мне сколько раз писали: либо я химик Врунда, а если я натурал, давайте посмотрим, какой он будет там. О, какой бы он был на химии гигант. У вас, господа, есть примеры таких. Ну, людей, которые с генетикой и на химии. Там, ну смотрите, Сарычев поднимает намного больше вес в жиме, чем 99% химиков, mm -hmm. правильно? Вот вам пример, когда человек и на генетике, и на фарме. Цыпленков, пожалуйста, Ларри Уилс, пожалуйста. У вас есть такие примеры? Okay. Смысл вам с еще одного такого гиганта, который будет ради того, чтобы вас удивлять, словно в цирке, будет вот этим заниматься и разрушать свое здоровье. У меня свой путь, который, в принципе, большинство людей не поддерживает. Большинство людей интересуют деньги, и они любыми средствами готовы лезть в деньги и в тщеславие. А я многим, как бы пожертвовал получается то есть я мог бы тоже там максимум жима я там уже среди чемпов но вот этот вот этот конь здоровый но это уже не я это не мой путь мой путь это максимальное созидание здоровья мир сейчас подвержен мощному разрушению куча плохой еды, везде друг друга пытаются обмануть ради денег. Я, как посмотрю, в России столько дерьма пищевого производят, особенно, mm -hmm. особенно, mm -hmm. и эти люди готовы травить людей ради собственной выгоды. Они там в грязи орехи фасуют где-нибудь, таджики какие-нибудь в подвале. Да? Им пофиг, что будет с людьми. И вот это абсолютно везде. Навредить неважно, лишь бы я стал богаче. Там, э, если я что-то продаю, там фарму продаю, да, лишь бы богаче. Стал, что будет с людьми, инфаркты ранее, инсульты, какие у них будут побочки, эндокринки лопнет у них, там гормоны не будут собственно вырабатываться, людям всем наплевать, в округе всем практически наплевать, да? Мой путь следующий, вот этот же самый посыл, как ты говоришь, быть противодействием вот этому. Мне кайф от того, что я противодействую вот этой всей грязи. Что бы там кто ни говорил, что я сам обманщик, что я там замаскировался сам, говорите что угодно. Внутри я знаю, кто я, внутри я знаю свою мотивацию, и от нее я получаю кайф. Поэтому я максимально позитивный по жизни. Мне не нужно натягивать улыбку. Как бы У меня все замечательно благодаря тому, что я делаю. И делаю я то, что хочу, а не то, что от меня требует, либо то, чего от меня ждут. И последний, это больше не вопрос, просто какие-то, возможно, пожелания слова подписчикам, людям, которые это посмотрят. Блин, я уже столько пожеланий фактически сказал. Пожелаю не тормозить. Не тормозить, да? Современное такое выражение. Мы очень сильно подвержены лени. И в своей жизни я тоже часто подвергался лени. В том числе и в тот момент, когда я 4 года с родителями проторчал после армии. Я, отчасти я не мог определиться, чем мне заниматься, отчасти все-таки там была замешана лень. И периодически в моей жизни вот, присыпалась лень, то есть я понимаю, что руководит человеком. Это не хочу, то не хочу, может за меня кто-то сделает, мама принеси мне то, папа может это, может вот я спрошу у друга, он мне там поможет, а сам я как бы прикрылся за другом, он мне там помог потому что у нас дружба, он же мне не откажет и так далее человек очень подвержен лени это бич современности, цивили... это бич цивилизации Он хочет перекладывать ответственность на других людей Не хочет брать на себя ответственность Всегда, часто, очень, почти всегда В моих ошибках виноваты другие Этот виноват, этот не беру ответственность и ленюсь Может кто-то за меня что-то сделает Может и так нормально Как бы вот если бы я шевелился, я бы достиг того-то А как бы так, ай ладно, зато я ничего не делаю, сижу пью пиво в таком случае, не жалуйтесь, и не, не надо никого хейтить кто-то большего достиг, даже если он где-то там что-то не супер справедливо сделал, но он шевелился, и он достиг. А вы ничего не достигли. Вы просто сидели, вы вот если сидите и хейтите, то вы просто озабочены успехами или неудачами других людей а не собственными нужно думать о собственном успехе даже вот сейчас кто-то может на меня там посмотреть и подумать "О, он уже конечно шредер блин думайте о своем успехе yeah. или у кого-то какая-то неудача кого-то разоблачает на ютюбе да и все туда смотреть там просмотров немерено почему потому что люди Ленятся, прогресса у них нет, успеха у них нет, они хотят увидеть, что кто-то успешный либо мнимо, либо на самом деле облажался, и им удовольствие. Это я говорю по психологии. У них такая внутри, знаешь, отдушина появилась, что кого-то разоблачили. Ай, кайф. Вот если вы займетесь собственным развитием, книг начать больше читать. Даже не читать, а вот действовать. Вот хочу этого достичь, да. Так, что мне нужно для этого? Спросил у одного, у второго, посмотрел в интернете, пошел. Постучался в одни двери, но ну, это образно говорится, в другие двери. Когда человек действует, он думает о своих целях, его не так сильно волнуют успехи, там, у Шредера какие, у Вайтенка какие успехи. Он может глянуть ради любопытства, но на эмоциональном уровне его это не волнует. На эмоциональном уровне его волнует собственная жизнь. И когда каждый из вас будет жить собственной жизнью, а не дневниками хачей, кто где-то там дерется, у кого там, там, не знаю У Столярова ролик, с кем я сплю Допустим, да, но ну, я видел такой я Заголовок, я видел просто Заголовок, и туда кучи сразу Миллион просмотров, да, вот эти люди Не живут своей жизнью, люди смотрят Ток-шоу Какие-то политические программы, у них политика в голове. Вместо того, чтобы жизнь устроить, они с утра до вечера обливают. Отдельные. Украинцы обливают русских, русские обливают украинцев, спорят на каждом шагу, на каждой лавочке. Они не живут своей жизнью. Да? Потом, пусть говорят, с утра до вечера посмотрели одну передачу, вторую, сериал. Сериал по НТВ, сериал по ТНТ. Они живут этими жизнями, этих героев. Собственной жизни нет, успехов нет, падений нет. А хорошо, хоть падение <смех> нет, <да. смех> Я желаю всем жить собственной жизнью, а для этого нужно очень многое делать. И вот, пожалуй, мое главное пожелание. Я, вот, допустим, живу абсолютно собственной жизнью, независимой. Что хочу, то и делаю в рамках закона. И э, это не просто так, что мне это кто-то дал, а я сам к этому шел и продолжаю идти, развиваться. И каждый должен так жить, если он хочет получать кайф от жизни. И не сталкивать свою ответственность на других. Ну такое мое пожелание. Хорошо, так что огромное всем спасибо за зеленое время. Ты сказал, <с что примерно полчаса не хочешь здесь уже. Да, часа полтора, да. Часа полтора получилось. В общем, как бы мой сегодня интервьюер, как не популярный блогер, но я согласился ради того, чтобы, как бы. Передать вот тот же самый посыл, да? Пусть посмотрит максимальное количество людей. Я очень, я желаю тебе, чтобы ролик хайпанул. Я сказал много всего хорошего. Чем больше это людей посмотрят, тем лучше для них будет. Я считаю так. И на пользу, только на пользу. Я уделил свое время только на пользу. Ну все, так что, те, кто до сих пор не подписан еще после того момента, ссылочка в описании. <laughs> да, ну и на интерьера, конечно, тоже подписывайтесь. Как если вы зайдете на имя Шредера в заголовке, подписывайтесь. Ну все, счастливо. Пока.